Здравствуйте, уважаемые коллеги! В течение сегодняшнего видеоурока мы с вами ознакомимся с тем, как в конфигурации бухгалтерии для Украины» редакция 1.2 отражаются операции по реализации товаров на экспорт. Принципы формирования таких операций мало чем отличаются от того, как это делается при импорте товаров, но есть некоторые отличия, которые мы, естественно, рассмотрим на этом уроке. Что нужно знать для решения поставленной перед нами задачи? Ну, Во-первых, так же как и при импорте, обязательно использование отдельного договора с покупателем в иностранной валюте. Операции продажи оформляются документом поступления товаров и услуг. В самом документе цены указываются в валюте договора. Неизменным остается принцип расчета гривневых сумм при проведении документа. Суммы операций в гривнах мы видим только в проводках документа. Если предприятие использует счета авансов, курс валюты для расчета гривневого покрытия валютных сумм документов берется на дату аванса. В противном случае используется курс на дату документа. В случае наличия частичных авансовых платежей по сделке, зачет аванса производится с применением валютного курса на дату уплаты аванса. Основным отличием операции экспорта ТМЦ от импорта является отличие в учете расходов, связанных с таможенными платежами. По правилам ПСБУ-9 и ПСБУ-16 расходы, связанные со сбытом продукции и товаров, включаются в состав текущих расходов и не имеют отношения к себестоимости реализации. Таможенные расходы при экспорте отражаются документом поступления товара и услуг на закладке «Услуги», как обычные услуги поставщика, и списываются на 93-й счет «Расходы на сбыт». С теоретической частью покончено, перейдем к практике. Документы по оформлению экспорта ТМЦ за валюту можно найти в меню «Продажа», это документы счет на оплату покупателю, реализация товаров и услуг и налоговая накладная. Впрочем, удобнее использовать закладку панели функций продажи, где уже выстроена цепочка документов, которые могут быть связаны друг с другом и сформированы один на основании другого. В данном случае рекомендуется сначала сформировать счет на оплату покупателю, и затем сформировать на его основании необходимые документы. В форме списка счетов добавим новый документ. Заполним реквизиты документа. Выберем контрагента из группы покупателей. Например, Интервест. у контрагента «Интервест» уже есть договор, в котором установлена валюта доллар. В том случае, если договора в валюте нет, нужно обязательно создать соответствующий договор с покупателем, установив в нем валюту продажи. Мы же в нашем примере используем уже существующий договор, который при выборе контрагента автоматически подставляется в соответствующий реквизит счета. В табличной части товара необходимо указать товар, который предлагается покупателю. Давайте продадим несколько компьютерных столов, которые найдем в справочнике номенклатура. Например, 10 столов. Нажмем клавишу Enter и увидим, что на основании введенного нами количества и цены номенклатуры сформирована сумма по строке документа. Причем сумма в валюте документа. При выборе номенклатуры... Цена берется из регистра сведений цены номенклатуры и пересчитывается в валюту документа. Давайте для дальнейшего удобства анализа проводок документа установим круглую цену 100 долларов. Сумма строки автоматически пересчитывается. Заменим все-таки склад на оптовый. И запишем счет. Если еще раз внимательно взглянуть на реквизиты документа, можно обнаружить сразу две ошибки. Первая из них состоит в том, что в качестве банковского счета организации выбран счет в гривне. Нам же нужно выбрать расчетный счет, который ведется в валюте доллары. Вторая ошибка состоит в том, что не было изменено значение ставки НДС, подставленное по умолчанию. При экспортных операциях ставка НДС равна 0%. Теперь кажется все в порядке и мы можем окончательно записать документ и продолжить нашу работу. Предположим, что счет был отправлен покупателю и через некоторое время на наш расчетный счет поступили деньги. Оформить такое поступление денежных средств можно непосредственно из формы счета на оплату покупателя при помощи кнопки «Ввести на основании. Нажимаем кнопку и выбираем документ «Платежное поручение входящее». Как и следовало ожидать, большинство реквизитов уже заполнено автоматически либо из документа основания, либо из регистров сведений, которые были настроены ранее. Теперь следует проверить корректность заполнения этих реквизитов и заполнить пустые реквизиты. Можно зарегистрировать номер входящего платежного поручения и его дату. Заполнить счет плательщика. Счет USD. Выбрать статью «Движение денежных средств», «Надход Женя Кошки» в вид покупцев-то Тазамовнаке и проверить корректность заполнения счетов, счета учета, счета расчетов, авансов и счетов НДС. После чего следует установить флаг «Оплачено» и провести документ нажмем кнопку для ТКТ и перейдем в окно результата проведения документа и увидим проводку по дебету счета 312 текущие счета в иностранной валюте в корреспонденции со счетом авансов 6812 на сумму 11 693 гривны 81 копейка что является гривневым покрытием тысячи долларов по курсу на 3 сентября 2014 года также при проведении документа формируется движение по регистру продажи налоговый учет на сумму взаиморасчетов в валюте закроем платежное поручение входящее и продолжим занятие на следующем этапе нам предстоит оформить документ реализация товаров и услуг для этого мы снова используем механизм ввода на основании и формируем документ реализация товаров и услуг. При формировании документа реализации на основании счета на оплату покупателя в форме документа реализации заполняются все реквизиты, в том числе реквизиты табличной части. Структура документа реализация товаров и услуг вам, конечно же, уже знакома. На ней мы подробно останавливаться не будем. Давайте сразу же запишем и проведем документ и познакомимся с результатами проведения. При проведении документа о реализации формируются проводки по отражению в учете себестоимости реализуемой продукции, проводка по зачету аванса и отражению дохода от реализации готовой продукции. Кроме этого формируются проводки по регистру продажи налоговый учет на сумму взаиморасчетов в валюте и по регистру ожидаемый и подтвержденный НДС продаж. Закроем окно проведения документа и прежде чем продолжить наш урок, еще раз акцентируем ваше внимание на том, что в табличной части документа цены и суммы операции отражаются в валюте документа и только при проведении документа гривневое покрытие отражается в проводках. Переходим к следующему этапу сегодняшнего урока. Теперь ничто нам не мешает очень удобно и быстро создать документ «Налоговая накладная» непосредственно из формы документа «Реализация товаров и услуг». Для этого необходимо перейти на панель инструментов, нажать кнопку «Ввода на основании» и выбрать позицию «Налоговая накладная». Развернем форму документа на весь экран и заметим, что при формировании документа «Налоговая накладная» на основании реализации товаров и услуг, заполняются абсолютно все реквизиты как шапки документа, так и табличной части в соответствии со значениями реквизитов в документе основания. Остается заполнить значение специальных реквизитов документа налоговой накладная, определяющий порядок включения документа в единый реестр налоговых накладных, признак передачи покупателю в электронном виде, который расположен в шапке документа, а также на закладке «Дополнительно» определить значение реквизитов документа, от которых зависит заполнение печатной формы, выбор спецрежима налогообложения и некоторых других, рассмотрение порядка использования которых не входит в план этого урока. В контексте темы этого урока мы остановимся только на предназначении флага «Есть ГТД-экспорт». Если при поставке товара на экспорт оформляется экспортная грузовая таможенная декларация, то нужно установить этот флаг. При этом становится доступным поле номер ГТД, в которое необходимо ввести номер соответствующей грузовой таможенной декларации. И в этом случае в реестре налоговых накладных указывается вид документа ВМД и введенный нами номер ГТД вместо номера налоговой накладной. Запишем. И проведем документ, и перейдем в окно результатов проведения. Как мы видим, при проведении налоговая накладная не делает движение в бухгалтерском учете, но делает движение по регистру ожидаемой и подтвержденной НДС продаж, фиксируя факт реализации товаров по нулевой ставке НДС с базой в 1000 долларов и нулевой суммы. Формируется также движение по налоговым обязательствам, со статьей декларации экспортной операции поставки ставке 0%, с указанием базы НДС в гривнах и также нулевым НДС. Закроем окно результатов проведения и документ налоговая накладная. Давайте закроем созданные нами ранее документы реализация товаров и услуг, а также счет на оплату покупателю, форму списка счетов на оплату покупателю, и кратко вспомним порядок формирования экспортных операций, рассмотренный на нашем уроке. Взаиморасчеты с иностранными поставщиками и покупателями ведутся в разрезе договоров, которые оформляются в валюте. Операция продажи оформляется документом реализации товаров и услуг. Цены в документе указываются в валюте договора. Гривневые суммы проводок рассчитываются и отражаются в учете только при проведении документа. Курс валюты для расчета гривневого эквивалента берется либо на дату документа, если нет авансовых платежей, либо по курсу аванса, если учет ведется с применением счетов авансов. На этом видеоурок реализация ТМЦ на экспорт подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До свидания.